Нет. Но это действительно так да, вы же понимаете, да? Что если бы этого не было, то как бы, жизнь была бы совершенно бессмысленной Потому что то, что мы наблюдаем, это как бы вот это попытки вот этой бессмысленности рассказать, что она как бы на что-то претендует, но она уже давно побеждена. Весь как бы, вся смехотворность попыток этой бессмысленности, как бы заявить о том, что вот они хотят больше ада, больше ада. Все разрушим, новый наш мир построим. Вот. Короче говоря, вот песня граждан Небесного отечества». Я только сейчас начну ее. Автор, значит, вот Денис К сожалению, не вообще сейчас не Вашнецкий, но желаю ему тоже одолеть эту хволь. Он уже один раз, кстати, был на грани вот, жизни и смерти. Сейчас вот второй раз у меня такая история. Так что у него опыт уже есть. Сейчас. Он стоял у края И смотрел чернеющую зиму. Время уходило, Жизнь тепла по а раньше пандему С каждым шагом ближе подступала И в своих объятиях убить могла Но, Граждане небесного отечества. Назад. По тропинкам неба вновь идти бура. Повернувшись свету, тьму хотел забыть. Гражданином неба он учился быть. Далека. Граждане небесного Отечества, Всем гражданям Страшно. больше. Больше а, Больше 10, там будет. Так, ну там спасибо Екатерине. <связь> <связь> На самом деле это очень грустная была кисла. Тогда мы споем очень сокращенную программу. Ну, давайте за 7, что ли, чтобы все поучаствовали. Кстати, можешь остаться. Ну там. Наличие, вот там две ноты. До улясная тема. Живание, Еще одна фасхальная песня, которую мы играем все вместе. Кто хочет, можно вот перкуссию взять. Не ну, ходите, лучше поиграйте. Да, так, нас остался? Подмосковья, привет! Так, Юлия, ну, перкуссию можно взять. Тогда все сядут, да, да. Поехали, голоси. Yeah Субтитры so... Никогда и возвращение туда, куда не ходят поезда, собой возьму любви слова, простые слова. Как в лагушке мне я Песнь, белый я, делал я, делал я, делал Сейчас Ну, чтобы не затягивать и так наш достаточно продолжительный пасхальный праздничный вечер, мы на этом закончим эту песню, а закончим наше выступление. Опять же, логически вытекающие песни из первой прозвучавшей Дениса это «Лето Вот. Все, спасибо. спасибо. Надеюсь, я не очень испортил. Нет, Нет вообще. Мы сами. Мы сами все можем испортить. Что? Все отлично. Нет, все супер. Сейчас мы будем все испортить. это господня А Сегодня Стал первым небо небом и землей, Полезнь грехов за смену декораций, Награда века терзающим спасаться. Yeah. <laughs>